Так, я думал, что третий раз повезет. Давайте, как заработать? Ничего не делая. Пассивный доход. У меня источник дохода — это инвестиции в криптовалюты. Это первое из пяти. У нас будет пять правил про инвестиции пассивного дохода. У что пассивный доход, есть пять э, вам советов. Вы выбираете себе, может, даже сразу пять. Я их выбрал себе. Забуду делать так. Значит, мы первыми занимаемся криптовалюты потому что самая актуальная тема почему бы нет у меня источника дохода это инвестиции в криптовалюту да может конечно было туда добавить депозиты но нет не добавил в том числе биткоин и эфириум акции в том числе в брокингском счете открываю акции и разных компаниях, в том числе Google, Яндекс, Microsoft. Мы эту тему все разбирали на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, ведь вы узнаете все про этом акции, эм, портфели под названием брокерский портфель, биткоин я думаю вы знаете хоть третий совет это был второй, есть, окей, так третий теперь, там да, вроде радио, да, третий мой источник заработка на ставках, вот самое интересное в том, в то есть бирже, в то есть на спортах ставка, на спортах, на футболе, на баскетболе, на хоккее, на гольфу и так далее можно можно найти на этом можно найти это видео на нашем канале я уже тоже записывал я думаю можно найти если может найти то конечно скину чат четвертое инвестируйте доход это тюб рекомендуем подумать про создание своего YouTube канала. Потому что сейчас это будущее Ну и, кстати, другие составляют Instagram, только там опасно. Рекомендую тикток или YouTube. Ну или то и то можно. Но если вы творческий человек, идите в YouTube. Ну и то и то можно. Если вы умеете профессионал, то YouTube... Ну идите, как попробовать там и там, пока не найдете. Вот, Инстаграм, нужно влаживаться, влаживаться, влаживаться и доход будет пятый. Откройте свое дело бизнес. Тав сразу помню браковский счет. Ну ладно. Откройте свое дело или бизнес. Ну или дело, кому бизнес. Да, это не полный источник, но потом может быть, если вы постараетесь. Вот. Доход, но в будущем это станет вашим пассивным доходом в том то бишь бизнес эм, например вы нашли три дизайнеров и вы будете искать клиентов ну или кого-то наймете типа того не наймите там скажет я кого-то найду там а вы там я процент это всякое такое может попробовать они все такие. Они все там делают дизайны, фотошопы точно. А вы просто зеро. забираете процент заказом Процент заказа сейчас забирайте, блин ветер, процент заказа и по цене совет, инвестируйте, инвестируйте, меньше денег, вы просто не сможете без стратегии. Мои видео для вас созданы, чтобы подтверждать это. Именно вы не сможете так быстро заработать. Не верьте в интернете, то, что вы сможете быстро заработать на этих сайтах. Можете верить тем, кто много снимает. Например, я, да. И некоторые тоже ютуберы, я тоже на них похож. Я так думаю, напишите, на кое похож. Да, вот. Там. Не верьте таким. В сайтах там... Если вы не знаете такого человека полностью хотя бы, чтобы зарабатывать пассивный доход на пятом совете, да. Может, сначала клиентов найти буквально хотя бы пройдет 5 лет. Вы сможете, я думаю, найти и такого человека, который будет искать клиентов. У вас, допустим, есть три дизайнера. Вы нашли Иван, например, 15, то пройдет 5 лет, будет вам уже 20. Или вам час 10 вам придет 5 лет уже 15 да вот например например хай будет вам 12 пройдет 5 лет когда у вас будет 3 еще дизайнера будет вам 17 и вы сможете кого-то нанять если хороший уже будет после доход вы можете подумать или кого-то нанять чтобы тут дальше еще это типа бизнес или же можете продолжить деятельность и будет вам уже 18, и будет вам уже маленький бизнес. Ну да, есть проблемы с этим. Поэтому я не говорю о настоящем источнике дохода, если... И может быть настоящим источником дохода, если прям повезет. И не может быть. Поэтому пятый совет. Так и так. Всем за просмотр, самому Макс Риск. Мы с ним поговорили, как заработать ничего не делая, пассивный доход в принципе все, ну, счет youtube роликов, да, можно ничего не делать, если вы будете снимать по количеству, нам потом останется буду просматривать, и думаю, все эту тему прекрасно знают. Всем удачи и пока. Вроде все похоже.